Здравствуйте, меня зовут Саша, многие из вас уже знакомы со мной, я гипнотерапевт, клинический гипнотерапевт, специалист квантового гипноза, и сегодня мы будем говорить с вами о нашем внутреннем критике, наш внутренний критик. Это очень интересная тема, я ее очень люблю, и она мне очень нравится, потому что даже когда вы уже сказали себе «Ой, у меня есть внутренний критик», «Ой, наверное, это голос не мой, это голос моего внутреннего критика», вы уже сделали большую часть работы над ней. То есть уже увидев объявление этого тренинга, уже прочитав его и немножко подумав о нем, вы уже сделали большую часть того, что можно сделать. А я надеюсь, что вы меня слышите сейчас опять. Угу. То есть, уже сказав себе, что у меня внутри есть внутренний критик, и это не я, вы разотождествляетесь с этой программой. Что такое внутренний критик? Откуда он берется? Чаще всего это убеждения, которые мы приняли на себя, считая, что это правда. Когда мы были помладше или, может быть, немного постарше. Как это происходит? До восьми лет ребенок воспринимает всю информацию без того, что он ее критикует и без того, чтобы он думает, не задается вопрос почему. Ему может он нравится, может не нравится, может быть больно, может быть приятно, ой, торт это было хорошо, ой, поссорился с друзьями, не понравилось, в школе сказали, ну-ну-ну, не понравилось, но у него нету, это жизнь, вот так, такой мир. Он воспринимает мир такой, какой он есть. И вот в тот момент, до 8 лет, все установки, которые нам дают, а у тебя руки не оттуда растут, а у тебя никогда ничего не получится, куда ты вообще лезешь, ты же знаешь, что у тебя там в спорте никогда ничего не получалось, и ты глупая, глупый поросенок и так далее. Мы все это, представляете, мы все это говорим своим детям иногда. иногда ловлюсь я, как бы закрываю рот. Нельзя же такое говорить, потому что это программа. Это программа, которая бежит. Представьте, что у вас есть на вашем телефоне есть еще одна app, еще одна апликация, которая все время, когда вы стараетесь что-то найти, что вам интересно, что вас развивает, она каждый раз выскакивает алерт такой: "Ой, у тебя ничего не получится, даже не пробуй, даже не пытайся". И в тот момент, когда вы говорите: "А, это программа, это моя программа, которая бежит сзади", в этот момент вы разотождествляетесь с ней. И в этот момент вы можете понаблюдать за ней, можете понаблюдать на ней, что это за слова, что это за фразы, и можете их записать. И вот эта стратегия номер один – разотождествиться и понаблюдать. И это удивительные фразы. Вы в них, о, это моя бабушка, а это моя эта книжка, которую прочитала, а это в школе мне сколы учительница. Есть из вас такие люди, которые настолько чуткие, но если сосредоточиться, действительно то, что наша память, наше сознание, наша память имеет всю информацию. Когда я путешествую со своими клиентами, в чрево матери, там, когда год, когда два ребенку Мы же не разговаривали, и в принципе считается, что когда человек начинает разговаривать, у него начинаются мысли, и вот в этих словах его память и закрепляется. Но нет, там столько, огромное количество информации. Именно там. Поэтому, если вы зайдете в медитацию, откуда вообще эта фраза, откуда она растет, где ноги растут, вы моментально поймете, откуда она пришла. И тут надо иногда вот эти вот а, а, фразы, вот эти вот в то, во что мы верим. Надо пересматривать, потому что никто туда не ходил и не пересматривал столько лет, а они продолжают работать на автопилоте. Нужно пойти, ой, так я не в общем, нет, что это значит, руки не оттуда растут, вот сколько я всего умею, сколько я всего научилась. Это неправильно. И заменить это другой фразой. Заменить это другой фразой. И обычно после вот такой работы над собой, это несложная, она даже с любопытством относитесь к этому, без критики к самой себе. Вот с такой э, работы больше уже ничего не нужно делать, все уже будет сделано. Но обязательно замените на что-то другое, потому что наши пацаны не любят пустоты. Если вы хотите что-то убрать, оно само заменит на что-то, что оно решит. А я бы хотела, чтобы вы заменили на то, что нравится вам. Следующее, что я вас попрошу сделать, поговорите с этим внутренним критиком, потому что помните, что все, что создано у нас в подсознании, и все, что создано вообще внутри нас, оно создано с каким-то намерением. Это не просто так. Там нет мусора, там нет того, что не имеет смысла. Все имеет смысл. Я вас прошу, поговорите с этим внутренним критиком, почему, что, почему именно вот это сейчас он вас останавливает, когда вы пытаетесь начать что-то новое, когда вы хотите выйти на какой-то новый уровень, когда вы просто хотите поменять свое отношение к чему-то. И вы будете удивлены, услышав, что. Например, если когда вы говорите, почему ты говоришь, что у тебя ничего не получается, у меня же получается. Он скажет, ну ты помнишь, сколько раз у тебя не получалось, скажет во внутренний критик, я хочу защитить тебя от боли, чтобы тебе не было больно. Вот что я делаю здесь. И тогда с ним нужно поговорить как с ребенком, с ребенком, которым 8 лет или младше, и объяснить ему, что на самом деле правда сейчас, что сейчас вы взрослая, взрослый, вы много можете. Вы больше не боитесь, вы не зависите от взрослых для своего существования, вы сама, сам взрослый. Поговорите с ним, как с ребенком, объясните, что ему будет лучше. И после этого вы можете, так как это много энергии, теперь получается у него работу забрали, нечего делать, вы его уволили, дать ему новую работу. Знаешь, а что бы ты хотел делать? Что бы ты хотела делать? Мой внутренний критик, смотри, можно делать, помните, что это очень критическое ум, там много чего может делать. Можно, например, попросить запланировать какой-то отпуск, или можно попросить, как мы реорганизовать там финансы, или как в квартире переставить мебель, или, может быть, заняться чем-то творческим, что-то писать, просто сказать ему: вы же хозяйка своего, своей энергии внутри, хозяин, вы можете сказать: я прошу тебя сейчас эту работу мы оставляем в ней больше нету надобности, мне очень жаль. Спасибо тебе с благодарностью за все эти годы, что ты трудилась, трудилась, думая, что все еще нужна, нужен. Теперь я прошу тебя, я перенаправляю твою энергию, даю тебе новое назначение, новое звание. Можете его повысить, если хотите. Вот, и поверьте, он будет очень хорошо, она, ваш внутренний критик будет слышать вас. Следующее, что мы делаем еще вот в нашем курсе, шестимесячном курсе, мы почти не говорим о внутреннем критике, мы почти не делаем эту работу. Очень эм, вскользь мы просто упоминаем о нем, потому что... Те методы и то, к чему мы приходим на курсе шестимесячном, когда мы занимаемся раз в неделю с регрессиями каждую неделю, мы настолько поднимаем уровень уважения к себе, настолько поднимаем уверенность в себе и любовь к себе, что внутренний критик сам по себе он исчезает. Да, в этом, и он как бы становится частью самой системы без того, чтобы нужно было его намеренно куда-то передвигать и общение с вашими духовными наставниками это вообще чудотворное действие, потому что когда вы общаетесь со своими духовными наставниками от них идет безусловная любовь безусловная любовь это антитеза любому критицизму, правильно ведь как можно критиковать и что-то как может быть не так, если есть безусловная любовь Поэтому вот это вот э, паттерн общения с безусловной любви от вашего высшего я, от вашего духовного наставника, э, мы ощущаем его, и вдруг мы понимаем, а что так можно было? что так можно? Так я к своему ребенку хочу так относиться, я не хочу его уменьшать. Почему еще этот внутренний критик у нас рождается? Потому что мы рождались, пришли на этот мир как огромная душа с большими желаниями, целями, колоссальными энергетикой очень большой. И очень сложно быть родителем и учителем, мам, тренером такого ребенка с таким характером и с таким такой внутренней силой. Поэтому нас уменьшали, уменьшали, уменьшали для того, чтобы нам было легче с нами быть. И, ну мы уменьшались до 8 лет, и там мы это приняли, как будто мы действительно такие маленькие, как будто мы незначимые, как будто мы не нужны, как будто этому миру мы не нужны вообще. И вот это мы приняли как правду. А теперь нужно пойти и пересмотреть, потому что это неправда. Потому что особенно многие из вас, когда этот курс давался мне, который я сейчас веду, 6-месячный курс моим, моими наставниками духовными, они сказали, что это значит для родителей. Для родителей, и детей, которые вот такие вот большие, которые вот такие пришли сюда с огромной миссией, да, которые. И я думаю, ну когда же мы будем говорить про детей, когда же мы будем говорить про детей, Ну вот курс идет, идет, я принимаю каждый урок отдельно, еще раз, еще раз. Еще, ну, когда уже про детей. И там каких то 3-4 урока там про детей, только чтобы мы поняли, как мы можем их поддержать. И потом я понимаю, что для того, чтобы детей им помочь и поддержать, и воспитывать их вот в такой красоте, в которой они пришли, не опуская их, не говорим, что они меньше, что они менее значимы. Мы должны в себе это чувствовать. Почему наши родители, наши любимые, замечательные, у них просто не было другого, другого понимания. Вот так они были восп... они делали самое лучшее, что они могли. Поэтому этот внутренний критик, который у нас есть, он создан как защитная, защитная реакция, защитная защитный механизм и нужно узнать, от чего она защищает и если это неправда, например, вы часто можете слышать фраза прямо приходит так ты глупая ты не сможешь то есть когда это это прямо как импринт вот как он пришел к нам как мы его услышали так мы себе продолжаем говорить потому что это не продукт нашего сознания я такая я такая такой Мы как бы себе повторяем вот это себя как бы бомбардинг себя вот этими убеждениями которые вообще не наши поэтому эти просто можно сразу отодвинуть это, это но обязательно заменяйте обязательно заменяйте на что-то еще Сейчас посмотрела на время, у меня 11.11. 11. Вот эти четыре э, метода, которые я вас прошу. Первое, просто обратите на него внимание, посмотрите на него со стороны, разве что с ним. Второе, когда вы это сделали, вы можете спросить, что ты на самом деле, от чего ты защищаешь меня? От чего ты защищаешь меня? И услышьте, и проведите этот внутренний диалог на его же языке. Потом еще один метод есть. Из-за того, что этот внутренний критик работал годами всю нашу жизнь, он трудится и трудится и повторяет одни и те же фразы, то он уже там настолько комфортно себя чувствует, и эту автоматическую эту программу, ее можно поменять, если мы начнем ей мешать. Как можно ей мешать? Можно говорить противоположные убеждения, вот аффирмации, как они работают, говорить их много-много-много-много раз, так, чтобы уже не было возможности ему уже свое слово сказать. Но это сложно тяжелая работа представьте что вы должны весь день вот все время об этом думать поэтому можно э, как бы э, не обязательно надо это проговаривать и некоторые любят написать это на бумажке и повесить вместе где они часто видят там на кухне или где они чистят зубы или рядом со своим компьютером где вы просто проглядываете посмотрите и вы знаете что наш мозг намного больше принимает информации чем приходит наше сознание поэтому эти фразы, они будут как бы еще, еще, еще, еще, еще раз повторяться, повторяться, как бы не давая этому внутреннему критику слова сказать. Можно и так использовать. Но что я больше всего люблю, это вот именно безусловная любовь. Безусловная любовь, когда говоришь, это звучит уже обыденно, но когда вы общаетесь со своим внутренним Высшим Я, когда вы общаетесь со своими духовными наставниками, даже если мы не видим их, но ощущаем их присутствие, вот эта любовь, вот это безусловное принятие, когда ничего не нужно особенно делать, никем не нужно особенно быть, чтобы эта любовь была к вам. И вот когда мы привыкаем к этому, мы как зеркала отражаем это в свою реальность, отражаем на своих детей, на своих любимых, на своих родных, и потом даже неосознанно уже в месте, где мы работаем, и, и дальше, и дальше, и дальше, как будто это солнышко из нас начинает искренне